Приветствую вас, мои любимые! С вами Елена Дегурова, Содружество яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для Тельца. Вы знаете, достаточно нелегкая неделя будет у Тельцов. Нелегко им придется, особенно в начале недели. Основная проблемная тема может быть связана с трудностями юридического или правового характера. Возрастает вероятность получения неких штрафных санкций, и если вы вводите автомобиль, то будьте, пожалуйста, более осмотрительны. В противном случае вас могут наказать штрафом за нарушение правил дорожного движения или, ну, может быть, стоянку в неположенном месте. Должникам, просрочившим выплаты... Даже могут блокировать банковские счета. А также не исключены проверки ревизии фискальных властей. А вот для поддержания и развития гармоничных отношений партнерских первая половина недели складывается очень благоприятно. Во второй половине недели у вас могут усилиться интеллектуальные способности, достаточно успешно пойдет учеба, освоение новых знаний, повышение квалификации в той области, в которой вы работаете, особенно если это касается, кстати, изучения иностранных языков. Также вы можете увлечься виртуальным общением в интернете и даже не исключены новые знакомства продолжаем тему любовных отношений для тельца и в течение недели Чувства тельцов претерпят метаморфозу. В дни 15 и 16 января большинство нитей в ваших руках, и вы можете управлять событиями по своему усмотрению. Это достаточно удачный момент для совместного путешествия, важного разговора, осуществления любой заранее спланированной акции в личной жизни. А В середине недели любовную идиллию может осложнить ваше стремление, к власти успеху или к новым ощущениям в выходные вы уже поймете разделяет ли партнер ваши новые ценности или хочет вас видеть в прежнем образе сейчас конечно о самом вкусном карьера и финансы на эту неделю вот Тельцам на этой неделе рекомендуется активнее развивать деловое и партнерское сотрудничество. Отнеситесь со вниманием к любым поступающим предложениям от самых разных людей. Возможны быстрые договоренности по партнерскому бизнесу на достаточно взаимовыгодных условиях. Успешно пройдут публичные выступления, любые публичные мероприятия, а вложение денег в рекламу окупится в достаточно короткий срок. Это будет очень удачная инвестиция. Используйте эти дни для приобретения профессиональных знаний. Также хорошо проходит обмен мнениями и опытом при общении по интернету. А интернет, как вы понимаете, на этой неделе для вас сыграет очень интересную, важную роль. Мои дорогие, мы желаем вам самой-самой наилучшей недели. Это был самый точный прогноз, энерговибрационный прогноз от Елены Дегуровой, Содружества Иркожителей. Если вам полезны данные прогнозы, ставьте лайк, делайте репосты и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы в числе первых узнавать о выходе нового прогноза или интересных полезных видео. До новых встреч, мои родные. Пока-пока.